Здравствуйте, посетители на нашего интернет-магазина. Сегодня я хочу вам представить трехсекционный боксерский мешок, который очень удобно обрабатывать удары как коленями, так и локтями. за счет этих криволинейностей дарк олену может взять должно ложиться то самое если будем работать то же самое не все ручки сейчас была бы если противник хуже иначе Отличный мешок, всем рекомендую.